На этом уроке мы с вами будем проходить букву Даль и новые слова. Новые слова, связанные с буквой Даль. И будем смотреть, как пишется буква Даль в начале, в серединке и в конце. Альхамду ляхи робил алламин вассалату вас саламу ала ашрафилян бияи вальмур салин аля набина Мухаммад. На прошлых уроках мы прошли с вами Мим Ба Лям. Сегодня буква Даль. И слово новое Дабаба. Дабаба. Мы его уже проходили, это слово, когда у нас был урок Харфба. Там как раз присутствовала эта буква Дбаба. Даже две буквы присутствовало в этом слове. Итак, танк, танк, да баба, начинается на букву даль. Даль, даль, да баба, да баба, да баба. Какие же новые слова еще? Здесь мы видим да баба и еще велосипед. Дараджа, Дараджа, дораджа. Дараджа. И как мы проходили с вами на прошлых уроках, что если на конце слова «тамарбута», то это слово женского рода. Дараджатун. Дараджа это тамарбута. Значит, это слово женского рода. В арабском языке велосипед женского рода. Понятно, да? Дараджа. Поэтому мы должны сказать Гади Дараджа. Неправильно будет сказать Гада Дараджа. Надо будет сказать. Гадихи Дараджатун Дараджа Обычная А есть еще Дараджа Мотоциклет Иногда его говорят Дараджа Нария Откуда огонь выходит Нария Нар Дараджатун Велосипед Ну и Дабаба Давайте напишем Дабаба для повторения Потому что мы уже это проходили слово Дабаба Дабаба Дабаба. Гадихи дабаба. Гадихи дорожа. Да дорожа. Это. Дабаба. Это дорожа. Понятно, да? Вот так будет переводиться. Так, дальше. Здесь у нас парк. Парковая улица. И дабаба. И охраняет парк э, Дабаба. Парк по-арабски называется Хадика. Хадика. Хади Катун. Хади -ка, ха -ка хади -ка Тоже парк будет женского рода, потому что там арбута на конце. Хади -тун, тун. Это признак женского рода. Хади Хадихи Хади Хи Хадиги Предложение уже правильные, мы можем уже составлять. Итак, гадиги хадикатун. катун, парк, у да бабатун, хадиги да катун да сад или парк. И танк. Хадикатун ва дабабатун. Хадихи хадикатун ва хадихи дабабатун. Теперь вы уже знаете, как парк называется и как танк называется. Давайте же будем писать букву Даль. Будем писать букву Даль. Даль пишется вот так. Она над строчкой пишется. Поэтому задание... Писать, писать как можно больше эту букву Даль. Разукрашивать ее и фломастерами, и красками, и карандашами, и ручками. «Акрау, акрау. Смотрите, новые слова. Акрау. Я читаю. Акрау. Я читаю. Первое слово. Дараджа. Дараджа. Гадихи дараджа. Дараджа – это у нас, мы сказали, велосипед. Гадихи дараджа. И мы сказали, что если там Арбута на конце, то значит, это женского рода. И поэтому мы говорим ⁇ Гадихи да Второе слово ⁇ Вардун, вардун. ⁇ Смотрите, даль уже в конце слова. Вардун ⁇ Вардун ⁇ Даль в конце слова. Это роза. Гада, вардун ⁇ Гада, вардун ⁇ Гада вардун. Гада вардун. Дальше. Хадикатун. кататун хадир мы сказали, что это парк. хадир Хадикатуль Хайванат, например, есть зоопарк. Хадикатуль ажджар. например, парк есть. хадир Хадихи хадир Хадихи хадикатун. Дальше. Думьятун. Думья. думья, Смотрите, думья. Думья – это кукла. Кукла. Думья. Думья. Здесь вот в арабских странах есть куклы, специальные думья. Думья – куклы, которые не имеют ни глаз, ни ушей. Просто очертания головы и тела. Как во время нашего посланника, салляллаху алейхи вассаляма, у Айши был конь с крыльями. И он спросил, что это? Она сказала, это конь. То есть там не было ни глаз, ни носа, просто было очертаний. Вот то же самое многие наши сестры, многие наши мамы, они делают думья, куклы, у которых нету ни глаз, ни ушей, ни рта, ни носа. Просто голова. Понятно, да? Вот это думья. Думья. И еще одно слово: Халид. Халид. Халид. Имя мужчины. Его зовут Халид. Халид. Понятно, да? Халид. Каля фауаз. А теперь читаем текст. Опять Фаваз. Мальчик по имени Фауаз говорит: Каля Фауас. Умми, моя мама, тоски, тоски, варда. Поливает розу Варда Аль-Хадихати. Садовую розу. я Якрау аль-Джаридата. а мой папа Аби мы сказали, что если присоединяется Я в конце, это означает, что это мой или моя. Например, уми Аби. А мой папа я Якрау. Читает аль-джаридата, аль-джаридата, Джарида газету. Ва-ахи, а мой брат, ахи, мой брат, яркабу от ездит на велосипеде. Яркабу от дар яркабу ад дар, яр -дар ухти а моя сестренка, тахмелю думья таха, тахмелю Тахмилю – это носит думьятага, свою куклу. Думьятага – свою куклу. У она – аль-абу, а я – аль-абу, маа, садикы, халидин. А я играю вместе со своим другом халидом. Еще раз читаю. Каля фавваз, умми таски вардал хадикат. Уардаль Хадихати, моя мама поливает садовую розу. Уааби я краульджаридата, а мой папа читает газету. Уаахи яркабу от а мой брат катается на велосипеде. Уаухти тахмелюдум а моя сестренка несет свою куклу она халидин а я играю вместе со своим другом Халидом. обратите внимание на те слова где есть буква ДАЛЬ. Эти слова выделены, и буква «даль» еще выделена красным цветом. И как пишется буква «даль»? В серединке, в начале и в конце слов. Так, дальше. Переходим дальше, к следующему. Хадика. Хадика. Это парк. Или сад, можно сказать. Где цветут красивые-красивые деревья. Дараджа. Дараджа. Велосипед. Даль с фатхой. Да. Дараджа. Даль с фатхой. Да. Да. В начале, в начале слова пишется вот так. Да. Дараджа. Думья. Думья. Кукла. Думья. Даль с домой даль с домой хадика хадика даль с кесрой хадика хадика дараджа думья хадика или можно сказать дараджатун думьятун хадикатун хадихи дараджатун хадихи думьятун хадихи хадикатун Потому что все три слова женского рода, потому что у них на конце там арбута. И поэтому мы говорим «гадихи». Нельзя сказать «гада». Нельзя говорить «гада». Говорить нужно «гадихи». «Гадихи дарраджатун», «гадихи думятун», хади хадикатун». Дальше. Здесь у нас «байтун». Это байт Ада байтун. «Гадабайтун». Кто-то строит дом и... Кто-то делает на второй этаж лестницу. Смотрите, там на второй этаж ведет лестница. Лестница большая такая, прочная лестница. Лестница по-арабски называется Суллем, а ступеньки называются Дурдж. Дурдж, Дурдж, Адрач, Дурдж. И начинается как раз ДУ, Дурдж, даль. Слово ступеньки по-арабски начинается на букву ДАЛЬ. Дурдж, дурдж, запомните это новое слово. Дурдж, байтун, гада это дом, фиги, в нем дурдж, адрадж, в нем ступенька, ау, адроч или ступеньки. Так, да, даль с фатхайда, даль с доммойду, даль с кясрайды, да, дуди. Но если приходит Алиф или Вау или Я, то они удлиняют удлиняют Харакяты. Смотрите, Алиф удлиняет Фатху, Вау удлиняет Домо, Я удлиняет Кясру в два раза. ДА-ДУ-ДИ ДА-ДУ-ДИ ДА-ДУ-ДИ и мы новое слово взяли с вами. Дурч. Нужно его запомнить. Дурч, а драч. Ступеньки, ступенька, ступеньки. Обратите внимание на то, что сколько здесь много танков. Много танков. Как же сказать? Да баба, да баба, да баба, да баба. Как же сказать много танков? Об этом мы сейчас будем с вами проходить. Но для начала посмотрите на то, как пишется буква «даль» в начале слова и как она пишется в серединке и в конце. Она соединяется только в одну сторону. Она дает соединение только вправо. Влево «даль» не дает соединение, Поэтому она пишется только двумя способами. В начале или самостоятельно она пишется вот так. И в серединке, и в конце она пишется вот так. Так, итак, я сказал, что это да баба, да баба, да баба, танк, танк, танк, так ведь. А как же во множественном числе? Как же пишется слово танк или как звучит слово танк? Или лю любое слово женского рода? Давайте посмотрим, как она пишется во множественном числе. Итак, мы сказали, что дабаба заканчивается на тамарбуту, так ведь? Тамарбута. Если там тамарбута дабаба, давайте напишем. Сейчас напишем. Даба ба. Во множественном уже это получится. Дабабатун. Смотрите, было дабабатун, а стало дабабатун. Вместо тамарбуты получилось, добавили просто олив и та. Атун! Да бабатун! Да бабатун! Да бабатун! Смотрите! Много танков! Много танков! Да бабатун! Да бабатун! Да бабатун! Милолятун! Милолятун! Хади-кататун! Хади-кататун! Атун нужно добавить в конце слова, который заканчивается на Тамарбуту, Арбуту, во множественном числе. Вы просто добавляете атун. Муслиматун, муслиматун, муминатун, муминатун. Толибатун, толибатун. Это множественное число. Запомните, вот этот урок сегодня еще вы научились делать. Слова женского рода из единственного числа во множественное число вы научились превращать. Научились превращать. Атун нужно добавлять. Итак, у нас на рисунке Дабабатун. И мы тоже скажем Гадиги Дабабатун. Гадиги Дабабатун. Запомните, то же самое мы должны сказать Гадиги Дабабатун. Понятно, да? Итак, буква да. Буква даль. Да баба. Да баба. Вот одна да баба проехала. Вот еще одна да баба проехала. Они показывают, что здесь нужно на каждой строчке писать, писать, писать. Много-много писать. И так писать, и так писать. Вверх писать. И вниз писать. Сверху вниз писать. И снизу вверх писать. И слева направо, и справа налево, как хотите. Но главное, чтобы вот эту страничку написали мне. Я вот буду сидеть и тоже писать. Итак, даль. Даль в начале или даль самостоятельно. Даль. Буква даль. Разными цветами, разными карандашами я буду писать в начале слова. Даль. Даль, даль, даль. Даль. То же самое вы тоже должны писать. Вы тоже должны все писать. Даль, даль. Даль в начале слова. Даль самостоятельно. Чем больше я пишу, она, видите, над строчкой пишется. Над красной строчкой, над центровой. Она пишется: вот эта буква даль. Даль. Даль. Даль. Даль. В начале слова она не дает соединения влево. Запомните. Не дает она соединения. Хоть кто бы к ней не присоединялся, она не дает, не хочет соединяться влево. Дальше. В серединке слова она. Соединяется с стоящей буквой. Вправо соединение дает, а влево нет. Даль. В серединке и в конце. Даль. В серединке и в конце. Смотрите, в серединке и в конце она будет одинаково. Даль. Даль-даль-даль. Это буква даль. Ну и в конце давайте напишем. Даль. Даль-даль-даль. Буква даль конце слова. И последняя буква Даль. Есть. И у нас Даль. Как можно больше пишите. Если не получается, еще раз пишите. Если свободные места остались, пишите прям. В одном столбике можете по несколько прям писать. Вот давайте вот здесь напишу, например. Даль. Можно по два раза прописать в одном столбике. Можно по три. Кто как пишет. Кто-то пишет большими буквами, а кто-то маленькими буквами пишет, как муравейчик. Поэтому пишите, пишите. Главное, чтобы научились писать эту букву Даль. Это самое главное. Все. Прописали букву Даль. Арсамудаера. Как обычно, нужно в словах найти букву Даль и их э, выделить кружочком другого цвета. И потом написать эти слова. Внизу написать эти слова. Например, дурч. Дурч. Я вам говорил же, ступенька. Дурч. В домике? в домике есть ступеньки. Дурч. Дурч. Ступенька. Дурчонадраджон. Гада дурч. Гада дурч. Это ступенька. Гада дурч. Что интересно, на русском языке ступенька женского рода, а в арабском языке дурч мужского рода. Дальше. Асад. Асад. Лев. Асад. Смотрите, где буква Даль, вы должны найти и подчеркнуть ее. Мадина Тун. Мадина. Мадина. Город. Мадина. Мадина. Набауия. Мадина Набауия. Город Саудовской Аравии. Мадина. Пророческая Мадина. Мадина – это город. Город. Найдите букву «даль» и подчеркните Надирун, «Надирун» – редкий. «Надирун» – редкий. «Надирун» – редкий. Вот эти слова вы должны написать. «Дурджун асадун мадина» – «надирун». «Дурджун асадун мадинатун» – «надирун». Дальше. «Алэздикау саляса». Давайте текст прочитаем. «Алэздикау саляса». Аль асдика садиқа садиқа это друг аздика это друзья Ассалясату – трое три друга аль аздика у читаем текст ичтамаа ичтама собрались ичтама от слова джамаа джамаат такое слово мы вы все знаете и значит ичтамаа собрались аль у друзья ас Трое. Три друга. Собрались три друга. Аль-Арнабу. Заяц. Уалькырду, И обезьяна. Уаль-Гурабу. И ворон. Аль-Арнабу. Заяц. уаль Обезьяна. Уаль-Гурабу. И ворон. бел курби бел курби Поблизости. Мин. Шаджаратин. Мин шаджаратин. Поблизости к дереву. Шаджара, Кабиратин. Большого дерева. У большого дерева. Вблизи большого дерева. Вот так можно сказать. белькорби мин шаджаратин кабиратин. Ямрахуна. Марах. Ямрахуна. Они веселятся. Ваяльабуна. абуна, Они играют. Вафаджи Атан, вафаджи Атан, и внезапно, фаджи Атан, и внезапно, Хаджама Ал-Асаду, напал Хаджама Ал-Асаду, Ал-Асаду, напал лев, алейхим на них. Ли я стода, ли ли для того, чтобы поймать фарисатагу, свою жертву. Фариса тагу, Фариса, Фариса это жертва, гу свою для того, чтобы схватить, поймать свою жертву. -а У обитауни и битауни -а с помощью а лэздика, битауни -а лэздика и и с помощью тагун -а это помогать друг другу. Таавун, как говорится в коране вот аван ну альберы вот такой помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности и здесь в не и помогали друг другу аздика, друзья с помощью друзей и тато смогли и тато альфера они смогли убежать от него они смогли Альфирара и Истатоу Альфира Раминху, они смогли убежать Уабитауни Аласдико и Истатоу Альфира Раминху. И здесь задание. Вопрос. Кайфа Истатоатил Хайванат, как смогли животные Альфира Рамин Аль Асади убежать от Асада? Как смогли они убежать от льва На это вы должны уже самостоятельно ответить, как они, мамы папы спрашивайте своих детишек, каким образом смогли зайчик, обезьянка и ворон смогли избавиться от льва и убежать от льва? Итак еще раз читаю Адиккоусталя тату. اجتمع الأصدقاء الثلاثة الأرنب والقرد والغراب بالقرب من شجرة كبيرة يمرحون ويلعبون وفجأة هجم الأصد عليهم ليصطاد فريسته وبتعاون الأصدقاء استطاعوا الفرار منه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا خير الجزاء вот этот текст нужно записать себе в тетрадку, пишите прям, старайтесь, запоминайте новые слова. Сколько новых слов, интересный рассказ мы прочитали с вами. И э, вот через такие рассказы, небольшие, коротенькие рассказы, но очень интересные, вы много понимать начинаете арабский язык, много узнаете новых арабских слов, запоминайте эти слова – Побольше слушайте такие тексты, сами читайте и рассказывайте своим родителям, и своим знакомым, и своим друзьям, и своим братьям, и сестрам. Рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте. Барак Аллаху фейкум. Ваджазакум Аллаху хайран, хайраль льжаза, субханак Аллахум оби хамдик. Ашхаду Анта, астагфиру каватубу и лейка.